Ребят, сегодня мы будем разрывать Лего фигурку кол из седьмого сезона. Ну что ж, а мы поехали. Как вот все это дело выглядит? Ну что ж, наверное, оставим самолет на... Ну как самолет, такой транспорт в воздухе. На вкусненькое, на сладкое. А сейчас рассмотрим фигурку. Вот такая вот фигурка седьмой сезон. Это сразу понятно. Черные мечи тут. Ну, в принципе, ничего нового, просто кол из седьмого сезона. что ж, поехали. Дальше у нас... Вот такой вот, как сказать, транспорт-бережение в воздухе. Мне очень радует, что это в этом наборе. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть мечей, ребят. Это очень меня радует. Вот, смотрим, вот такой вот корабль. Прикольный. Только детали иногда некоторого цвета, и многих деталей не хватало. Конечно, Китай меня разочаровал, но у меня, слава богу, были эти детали. Поэтому, ну вот... Сравните вот вот, видите, черный тут такое вот, вот тут. Вот. А у меня на хвосте вот, белый. Ну что ж, это был обзор на Лего фигурку. Кул 7 сезон, всем пока-пока. Всем спасибо за 50 подписчиков, люблю вас.